Замедление годовой инфляции в России. Униклиника КФУ лучше в Поволжье». Всероссийский пленер 2022. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Амир Ахтямов. 24 августа в Казанском федеральном университете стартует заселение иногородних студентов-первокурсников. В преддверии этого в корпусах деревни Универсиады и студенческого городка стартовали подготовительные мероприятия. Специальная комиссия оценивает состояние комнат и мест общего пользования. Всего сформировано 11 комиссий, в состав которых вошли сотрудники Департамента по молодежной политике, студенческого городка, деревни Универсиады, заместители директоров по социальной и воспитательной работе, международной деятельности институтов, кураторы академических групп, представители студенческих советов институтов, активисты первичной профсоюзной организации студентов. Обход общежитий пройдет с 17 по 19 августа. Ежегодно в августе месяце в университете начинается осмотр общежитий, их э, готовность к заселению новых студентов, которые впервые будут заселяться в общежитие. Сейчас для комиссии очень важно пройти все именно э, жилые корпуса деревни универсиады, все общежития студенческого городка, то есть у нас ни одно общежитие не остается без внимания. И очень важно посмотреть э, именно глазами студентов, что видят студенты, потому что в первую очередь целевая аудитория это студент, э, когда заезжает в общежитие что нужно для его комфорта. На самом деле не ожидала, что в общежитии будет настолько комфортно жить. Мои родители не ожидали я фотографии, показывала, они не верили. Вот. Всегда кухни чисты, ну, потому что тут порядок соблюдается. Ванная отдельная – это тоже большой плюс. Я жила в других общежитиях, и это первое, где я такое вижу. Мне правда очень нравится жить в общежитии. Тут и сообщество людей очень сильно развито. Я не встречала здесь людей из моего региона, я из Свердловской области, ну, все-таки это далеко от Татарстана, но при этом я познакомилась с людьми со всех вообще концов России, и это действительно, ну, очень хорошо дополняет студенческую жизнь. За минувший месяц в российских регионах замедлилась годовая инфляция. Что стало причиной явления? Все подробности смотрите далее.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 Гинекологическое отделение университетской клиники Казанского федерального университета признано лучшим по версии Марс. Все подробности узнавала наш корреспондент Карина Саяхова.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 Для консультации определения необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казани прошел всероссийский пленер, посвященный тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. О том, как это было, смотрите в сюжете. В Казани прошел пленер, посвященный тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. Пленер это написание картин художниками на природе при естественном освещении. Организаторами пленера являлось духовное собрание мусульман России. Содействие в организации мероприятия оказывал Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Цель данного мероприятия это создание высокохудожественных произведений, связанных с принятием исламской религии. Именно поэтому более 50 художников со всей России будут изображать интересные места республики. К нам на пленер. Приехали художники со всей страны. Это, безусловно, Москва, Петербург, это Киров. Ну и, безусловно, художники нашей республики. В ходе пленера художники создавали картины, отображающие красоту древних городов, природы, а также сохранившиеся и восстановленные архитектурные и исторические объекты. А в данный момент рисую татарскую свободу. Старинные вот эти татарские, то, что мне интересует, татарские дома, которые... В Петербурге не увидишь, естественно, да? Вот, и прекрасная солнечная погода. Проект способствовал привлечению внимания к культурному, духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Рассказ художественным языком живописи о событиях, происходивших в 922 году, позволит привлечь внимание к истории ислама и повысит интерес к истории нашей страны. Амир Ахтямов, Универньюз.